Вы готовы, блять? Добро пожаловать в уголок анонимно анонимных жопоруких рукоблудов. Располагайте на диване свои полушария поудобнее, а то ими думать будет некомфортно. Мы незамедлиточно начинаем начинать. Если у вас есть ноутбук или компьютер, у которого из мозгов только куриные, то наверняка вы сталкивались с невероятным увлекательным времяубиванием при попытке записать видео в играх. И нет, я не буду советовать вам избавиться от этого старя, ведь и про старуху бывает порнуха. Да, пожалуй, это то самое видео. Первое решение, которое придет в голову любой здравомыслящей мартышке, которую дали в руки ноутбук, это попробовать записать видео с помощью OBS Studio. Я думал, что достаточно выставить максимально отвратную частоту кадров, битрейт и предустановку кодировщика на записи для хоть немного, прости господи, играбельного FPS. Но нет, чудо не совершилось. Дело в том, что сам по себе OBS Studio при захвате видеопотока даже без записи создавал уже весомую нагрузку на процессор. Убедиться в этом достаточно просто. Добавим сцену с игрой в OBS и зайдя в Наш любимый мини-крафте, начнем наслаждаться крайне увлекательной игрой слайд-шоу. Снимать игры с такой загрузкой процесс, сплошное удовольствие. И если вы позволите мне не углубляться в аналы настройки ОБС, то вот результат, которым мне удалось получить. Анал! Вот такой... Да почему я их опять должен бить? Потому что я умер. Впечатляет, не правда ли? По-нормальному через FFMPEG, увы, настроить не получилось. Но для самых слабых ПК и таких же слабых умом индивидуумов, как например я, есть пункт «Запись без потерь», который позволяет сжимать видео слабее, тем самым не столь сильно нагружая проц. Впрочем, проблема захвата игры в студийной версии никуда не исчезла. Если же ваши попытки взорвать комп не увенчались успехом, и вы все еще питаете надежды на запись видео на своем компе, в котором до смертинки две пердинки, то перед просмотром дальнейшего материала советую заблаговременно вы себе... Куда? Предшественником OBS Studio был OBS Classic. Я проверил. Да, этой проблемы там нет, ровно как и возможности записывать видео в принципе, а функционал там до усрачки урезанный. Как вообще этим можно пользоваться? Такое ощущение, что разработчики руководствуются лозунгом: Не все проебано, но мы работаем над этим. А для тех, у кого вместо мозгов вакуум, скажу, что есть возможность кодировать видео не только на центральном процессоре, но и на графическом, за счет изменений кодировщика записи. И если у вас есть хорошая видюха, сказать, что вы удивитесь результату. это не Ничего не сказать. Понятное дело, что такая возможность есть далеко не у каждого старичка, но большинство даже не проверяют ее. Люди! Алло, так можно было! Думаю, по настройке OBS для особо одаренных можно сделать отдельное видео. Пишите об этом в комментариях. Мы усиливаем натиск. Готовьтесь к еще большему кринжу. Если в любом из нас спит гений, то мой давно в коме. Для решения проблемы с OBS я решил удалить OBS и скачал на плод под названием Take Story. По умолчанию эта программка использует для записи свой кодек, который работает по принципу наименьшего сжатия видеопотока, что позволяет существенно снизить нагрузку на процессор и дает возможность крайне эффективно сжирать память на компьютере. А это грозит тем, что он просто порвет целку вашего жесткого диска. Вот так неожиданность. Диску пизда. Кроме того, воспроизвести видео, записанное таким способом на другом устройстве, просто не удастся. Вам все еще мало критериев для обсирания? Маловато. Маловато, будет. Маловато! Ловите еще один. Помимо всего ранее сказанного, эта прога имеет возможность захватывать только видеопоток OpenGL или DirectX приложений для даунов. Рабочий стол и игры без поддержки этих АП записывать вы не сможете, поэтому если ну очень хочется записывать хоть какие-то игры, да, безусловно, метод рабочий, качество видео будет отличным и даже пропуск кадров можно ликвидировать, но советую заранее обзавестись новым жестким диском. Мне, например, для нечастых записей Майнкрафта это подходит, потому что люблю когда по харбу. Ну и напоследок, если из комплектующих вы имеете, ну или вернее сказать, имеют вас такие покемоны, как Кордва Дуу и жалкое пародия на видеокарту, вроде этой, то есть способ записать видео так, чтобы ни напрос, ни на видюху нагрузки практически не было, и при этом не изнасиловать жесткий диск. Кто до сих пор не вышел из экзистенциального кризиса после обсирания, ой, простите, описания предыдущей программы, поясню, речь идет о карте видеозахвата. Если говорить за самую дешевую карту видеозахвата, то ей оказался данный экземпляр почти за 1К деревянными. Качество записи с ее помощью весьма посредственное, ибо используется по сжатие картинки Motion JPEG, но зато без потери кадров. 60 FPS она умеет только при разрешении 720p, на 1080p она умеет записывать только 30 кадров. В секунду. Если же вы хотите нормальное качество видео, будьте готовы отвалить минимум 10к за карту видеозахвата здорового человека. Но здесь встает вопрос: на кой черт вам карта видеозахвата за такую цену, если ваш ПК говнище? Купите 1650 GeForce лучше, но вкладывать деньги не наш метод. А потому расскажу, как я присрал запись экрана ноутбука на телефон. А для тех, кто окончательно бесповоротно не вкурил, чем мне поможет данное приспособление, попробую объяснить принципиальную схему подключения для моего случая. Непонятно, нахуя вам эта информация, равно как и мне. Но как бы этот вопрос нас здесь никого и не ебет. Живите с этим! У карты видеозахвата есть HDMI вход и выход USB-A. К HDMI выходу видеокарты и HDMI входу бубылды, называемые карты захвата рехстага карты захвата. Я сейчас покажу карту пожалуйста. Подключается HDMI кабель. Наша шайтан машина сжимает видео и всем сердцем желает отправить его на USB-выход. Но телефон всячески отвергает его предложение, утверждая, что у него разъем USB Type-C. Тогда, чтобы передать картинку нашей ад в не придется предохраняться у ТГ-переходником. И теперь Теперь всю эту продолговатую конструкцию можно смело сувать в телефон. Идеально. Как говорил один одесский токарь из Одессы, как слива в жопу. Здесь важно знакомиться, поддерживает ли ваш смартфон дисплей-порт, чтобы было возможно провернуть трюк с записью видео. Мозг еще не вскипел? Приготовьте напрячь свои последние извилины. Это еще не все. Вы, возможно, спросите меня, а как заставить телефон принимать и записывать то, что ему насували в его гнездо? Так вот, есть такие приложения, которые работают со внешними камерами, подключенными по кабелю с телефоном. Лучшим вариантом такой программы является USB-камера, проверенная опытным путем. Отсюда даже стрим на YouTube запустить можно. Понимая, что не у всех есть поддержка DisplayPort, но для кого-то способ может оказаться вполне рабочим и минимальным по финансовым вложениям. Как, например, для меня. Кабель переходника и плата всего за полтора ка. Если ни один из сегодняшних советов вам не помог, то попробуйте поменять глаза местами. Подводя итог сегодняшнего видео, методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. То есть все исключительно методом научного тыка. А как считаете вы, как записывать видео лучше? Пишите в комментариях свое мнение по этой теме, а также вопросы, как настроить одну из сегодняшних программ, и я сделаю подробное видео по ним. Я кончил. Лось пиписка до свидания. Ты сидишь, смотришь, бля! Уебай! Конец, нахуй! Закончилось! Мозг еще не вскипел. Приготовьте напрячь свои пазы. И Пос... <связь> если вы мне позволите. Не, угу... не, не позволите, да. Но зато без потери кадров. Но зато без потери кадров. Ёбаный картавый пидорас. Кто до сих пор не вышел из экзистенциального кризиса после обсирания. Ой, простите, обсирания. Ой, <связь> описание предыдущей программы. А для тех, кто советует использовать OBS Classic для старых ПК вместо привычного OBS Studio, скажу следующее.